Здравствуйте! Сегодня 20 сентября 2017 года. Время 8 часов утра. Прогноз погоды минус 4 в городе Ленске. С вами была Елена Валикжанина из реалити-шоу «Я красавчик».